Как сказал известный американский ученый Томас Эдисон, «День – это на 1% талант и на 99% плод усилий». В спорте действует тоже правило. Я, Сергей Маслобоев, убедился в этом не понаслышке, пойдя тернистый путь, многочасовых тренировок и воспитания железной самодисциплины. Воля к победе помогала мне преодолевать все преграды. Однако этот путь не был бы столь приятным без биоэнергомассажера ФОХАУ. Е энергомассажер Фухау работает с нашими меридианами, тем самым укрепляет иммунитет, активирует самовосстановление организма, укрепляет кости и мышцы, улучшает обмен веществ и кровообращение. Массажер могут использовать люди разных возрастных категорий, а также при различных заболеваниях. Благодаря Фухау после 99% усилий ты чувствуешь себя на все 100%.